Всем привет! Меня зовут Аня и если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подпишись! Также не забудь поставить колокольчик! Ну а сегодня я вам расскажу историю создания купальников, также поговорим о трендах на лето 2020 и я вам покажу некоторые купальники, которые находятся в моем гардеробе. Поэтому мы начинаем! Кто из вас знает, но я училась в Киеве на дизайнера одежды. И у нас был такой предмет, как история костюма. И я решила с вами поделиться маленькой историей о создании купальников. Я надеюсь, она вам очень сильно понравится. Делиться с трудом, но вплоть до 19 века человечество совсем не испытывало потребности в купальных костюмах. Древние, кажется, не знали стыда и купались в том, в чем мать родила. А в средневековье католическая церковь запрещала прилюдные купания. Появление купальных костюмов напрямую связано с развитием курортной инфраструктуры. Зарождаться она начала в эпоху Ренессанса, и в повседневную жизнь человечества постепенно пришли бани и спа, посещение которых исключительно приписывали врачи, только для лечения. Тогда же начали появляться первые курорты, но они все-таки были привилегии для аристократов. Все изменилось в 19 веке с появлением железнодорожного движения. Теперь на преодоление сотен и тысяч километров требовалось значительно меньше времени и люди потянулись на курорты. В прошлое столетие мужчины и женщины купались раздельно И для этого им требовалось всего лишь или рубашка, или нижнее белье Теперь срочно нужно было придумать купальные костюмы Женщины купались в платьях до середины колена и в шароварах А мужчины в укороченных кольцонах сверху, скрывающую волосатую грудь Вид которой оскорблял окружающих Передвижная кабина для переодевания доставляла человека с берега прямо в воду на берегу он заходил по повседневной одежде, а в воде уже выходил в купальном костюме и мог плавать, оставаясь невидимым для окружающих. После того, как и плавание превратилось в олимпийский вид спорта, до этого женщины не допускали к участию в Олимпийских играх. На Олимпийских играх в 1912 году женщины предстали в купальных костюмах, в которых практически были оголены руки и ноги. В 30-е годы мужчинам разрешили демонстрировать обнаженную грудь. И теперь они начали появляться на соревнованиях и пляжах в коротких шортах. Вторая мировая война очень сильно повлияла на все сферы жизни человечества, а особенно на индустрию моды. В 1942 году, чтобы снизить дефицит натуральных тканей, постановили сократить использование натуральных волокон. И тогда придумали двухсекционные модели, составляющие из высоких трусиков, которые прикрывали пупок, и бюстгальтеров. Девушки в раздельных купальниках стали главными героинями иллюстраций в стиле пенат, чтобы поднимать боевой дух американских солдат. Французский инженер-механик Луи Риар, который возглавил семейный бизнес по производству нижнего белья, Обратил внимание на то, что женщины на пляжах в Сан-Тропе подворачивают края купальников, чтобы добиться более равномерного загара. Это вдохновило его на создание новой модели пляжного костюма. Свое творение он представил 5 мая 1946 года и назвал его «Бикини в честь острова в Тихом океане». Откровенный купальник, впервые обнаживший живот, взорвал индустрию. Несмотря на это изобретение Луи, Купальник спросом не пользовался, так как на многих пляжах Европы и Америки запретили одевать такие купальники. Вплоть до 60-х годов женщины отказывались носить такой купальник и исключительно одевали те купальники, которые подчеркивали Италию. На популярность купальника бикини огромное влияние оказал кинематограф. И продюсеры поняли, что залогом коммерческого успеха является девушка в более открытом купальнике. Одной из первых в кино оголилась Бриджит Бардо, в кинофильме и бог создал женщину. С тех пор дизайнеры начали производить более откровенные купальники, а женщин ничего не останавливала от их покупки. Вот такая вот краткая история о создании купальников, я надеюсь она вам очень сильно понравилась. Ну а сейчас мы перейдем к трендам на лето 2020, какие купальники будут самые трендовые. Соблазнительные модели купальников получились у тех дизайнеров, которые использовали множество завязок на талии, на бедрах и на груди. Нам кажется, что такие купальники не подойдут для идеального загара, но они подойдут как минимум для интересного. Цветы, лепестки, огурцы, закрученные цветы – все это до сих пор в тренде. Купальники яркие и веселые, которые поднимают настроение и настраивают на отдых. Плюс бонус этого купальника, что его можно сочетать с разной обувью и с разными аксессуарами. Полная противоположность предыдущему тренду. Здесь очень все просто, черный верх, черный низ элегантно и лаконично. Многие дизайнеры для своих купальников выбрали оттенки песочного цвета, и надо сказать, что такой оттенок смотрится очень достойно и не менее элегантно, чем черный. Купальники, напоминающие окрас тигров, зебр и леопардов в тренде 2020. Звериные принты набирают сейчас огромную популярность. Выбрав такой купальник, ты точно не ошибешься. Ну а если вы хотите быть в центре внимания, выбирайте купальник с металлическим блеском. В таком купальнике вы будете на 100% уверены в себе. Такие купальники по-прежнему в тренде. И это уже классика. Пламки с завышенной талии подойдут девушкам разных типов фигур, где нужно подчеркнуть достоинства и где нужно скроить недостатки. Действительно удивительный тренд. Некоторые дизайнеры создали купальники, где ушло ткани максимум наверх и минимум на низ. Такие купальники смотрятся и скромно, и сексуально одновременно. Дизайнеры настоятельно рекомендуют присмотреться к таким моделям купальников. Конечно, в таком купальнике не получится одновременный загар. Но кто сказал, что нельзя в таком купальнике, например, заявиться на пляжную вечеринку? Не хотите, чтобы у вас оставались следы от загара? Тогда вам за купальником с открытыми плечами. Дизайнеры представили разные варианты моделей. С рюшами, без рюш, спортивные, также с рукавами-фонариками. Пожалуй, это самые романтичные купальники на предстоящий сезон. Это были модели в стиле спорт-шик. Купальники, напоминающие купальники художественных гимнасток. Или же цельные купальники, напоминающие те купальники, в которых занимаются водными видами спорта. Что-то похожее носили девушки в кинофильме «Спасатели Малибу». Я уверена в том, что каждая из вас смотрела. В борьбе за звание самой романтичной модели купальников также могут побороться купальники с рюшами. Несколько моделей очень удивили, так как на них рюши были ну уж очень объемные. Еще одна модель из классики. Такой элемент использовался не только в раздельных купальниках, но и в сдельных Оранжевый все тот же новый черный, ярко и стильно. Этот жизнерадостный и теплый цвет практически смотрится со всеми оттенками кожи. Стоит ли говорить о том, что индустрия моды стала больше обращать внимание на проблемы экологии? Так дизайнеры представили купальники в новых коллекциях, которые были сделаны из переработанного материала или из той ткани, которая не вредит окружающей среде. Ну а сейчас мы перейдем к самому интересному и я вам покажу некоторые купальники, которые находятся в моем гардеробе. И первый купальник, который я хочу вам показать, это сдельный купальник ярких цветов, оранжевый и розовый. Также здесь есть открытая спина с переплетением, так сказать, тканей. И сама ткань, она идет не гладкая, а рифленая. Очень классный купальник, мне он очень сильно нравится, ему уже более 5 лет, если не больше. Следующий купальник темно-синего цвета в белый горошек. Он идет на завязках, также присутствует одна бретелья через шею и для украшения рюши. Здесь присутствуют чашки на косточках. Плавки обычные, на завязках боковых. И этому купальнику более трех лет. Также он является фаворитом в моем гардеробе. Следующий купальник черный. Спереди присутствует переплетение. В одном из первых влогов я была в этом купальнике. Снимала вам самое первое видео. Если кто смотрел, ставьте лайк под этим видео. Этому купальнику уже больше пяти лет, он также мне нравится, как раньше нравился, и я даже его несколько раз использовала как боди. Обычный классический купальник, как у нас в народе называют «шторочки», Здесь он идет также на завязках, ярко-оранжевого цвета, я его купила в прошлом году, он очень сильно мне нравится, я искала именно ярко-оранжевого цвета, я его нашла, я очень рада была, и обычные оранжевые плавки. Спасибо, ребята, за просмотр. Я очень благодарна каждому, что вы подписаны на мой канал. Также в описании есть ссылка на мой инстаграм. Подписывайтесь. Ну, а мы с вами увидимся в следующем ролике. Я вас всех обнимаю. Всем пока!